Всем привет, с вами Салат, и как-то давно меня не было видео, поэтому я заснял, как я играл на калашах. И вот, собственно, будут небольшие мувики, смотрите. В принципе, первое новое на калашах, ну, как-то ненормально. На первом месте, ну, это, не, это ненормально для калашей, ребят очнитесь очнитесь ну я как бы сделал небольшой мультик, поэтому как я играл ну, ну, ну, ну, ну вот Понятное дело, это не все фраги за каткой и вообще, это моя вторая катка, на первой картке я с ножей резал. Вот помню, был я четвертым сильвером, хотел получить новую, чтобы попадались нормальные, адекватные тиммейты. Да хрен там был, сейчас вторая новая, да, мне повысили. Хотел калаша, чтобы попадались адекватные тиммейты. Знаете, что скажу, он и там бывал. Вот буду калашом, буду хотеть глобала, чтобы попадались нормальные тиммейты. И всем даю подсказку, чтобы играть нормально, набирайте пати. Чем больше, тем лучше. Даже можете создать что-то вроде команды, что как раз и дело, ссылка в описании. В соло идти не в кайф, ну серьезно, заходишь в катку, а там такой школьник лет шести кричит. А, Ви, все нубы, не, не бери его в ВП, ты не умеешь играть, да, Да, это пропускает трехэтажный мать сапожника. И сливается на миду первым. Ты подбираешь его и минус 3. И он такой, ну, ты два раза промазал, сюда. И так, пока у него не будет счет 1 на 23 в конце катки. И еще он будет дезморалить всю тиму. И знаете что? Кроме того, что у него 47 хромосом, это голд новый 3. Короче, я удаляю КС и иду в папку. Ну нафиг, просто. Всем здорово, парни. Продолжаем играть по PUBG